Друзья, снова здравствуйте. Я благодарю вас за живое обсуждение вчерашнего видео. Правда, почему-то вы пишете в личку. Не стесняйтесь, пишите в комментариях, в YouTube, в соцсетях, где вы это увидели, или в моем телеграм-канале, где вы увидели видео, или где мы обсуждаем вживую. Потому что только совместное обсуждение может привести нас к истине и раскрыть потенциал каждого тебя. И, вы знаете, кстати, дайте обратную связь, насколько вам интересно, чтобы ответы участникам, неважно прокачки, тренингов, консультаций, либо просто вопросы, заданные мне в личку, я отвечала в видеоформате, насколько вам это полезно, насколько вам это интересно, и тогда я буду делать это чаще, но ну, мне пока этот комфортный такой... Вариант очень понравился. Итак, новый вопрос поступил в связи с тем видео, которое было опубликовано вчера. Можете посмотреть его у меня на канале, либо в соцсетях. Сегодня вопрос звучит так. Может ли человек без ресурса, ныряя на определенную глубину, выплыть на поверхность? Спасибо за вопрос. Очень такой интересный и глубокий. Я немножечко... Коротко, опять-таки, отвечу видео, более подробно мы разбираем это на прокачках, на, в клубном формате. Вот смотрите, здесь очень все взаимосвязано. Во-первых, когда у человека, я, наверное, начну с конца, потом да, разберем суть, если у человека нет цели, своей сверхцели, да, цель я не имею в виду заработать, заплатить за квартиру, купить еду, там, заправить машину, это не цель, ребят купить не знаю детям квартиру это не цель цели это другое у меня кстати в youtube есть хороший мощный тренинг прям вот по шагам я даю разбираю как составлять цели осознанные потому что часто цели неосознанные цели на эмоциях там около полутора часов именно практики которые вы берете по шагам делаете и ставите осознанные цели а в клубе у меня в клубе иркожители если вы э, пишите мне тоже в, э, в личку я вам дам э, в подарок э, доступ в клуб вы сможете посмотреть есть целый тренинг исполнения желаний это не про сюськи-масюськи не про э, шизотерику допросят да, меня э, люди занимающиеся эзотерикой там про осознанность про ценности и так далее так вот ребят Первый ключ, чтобы всегда быть в ресурсе, чтобы э, вот, э, вот с этими страхами не было у вас никаких вопросов. Первый шаг – это цели, цели исходя из ваших ценностей. Когда вы знаете, каковы ваши ценности, вы ставите цели исходя из этих ценностей, вы понимаете, как вам обустроить ваш мир, как вам выстроить ваш бизнес, как вам выстроить мир вокруг вас для того, чтобы счастливых моментов, то есть ресурсного состояния у вас было больше, для того, чтобы ваш бизнес развивался легче, для того, чтобы люди привлекались к вам в ваш бизнес, в вашу жизнь, ресурсные и так далее. То есть это взаимосвязано. Ресурс человека и ценности человека цели человека, тогда вы будете в этом. И если мы вернемся к вопросу, может ли человек без ресурса, ныряя на определенную глубину, выплыть на поверхность, имеется в виду нырять в страхе в свои. Да, ребят, может, только при одном условии, если он найдет свои ценности и поставит свои цели. Понимаете, если вы находитесь в, точку, в точке А, и ваши цели, они небольшие, они маленькие, и они вас вот здесь не трогают, не торгают, да, как я их называю, то каждая маленькая кочка, ямка, преградка, даже муравей, ползущий через дорогу или остановив, остановившийся на вашем пути, он будет преградой. Вы теряете ресурс, вы не видите смысла идти дальше, и уже цель не цель, и уже, может быть, мы посидим, подождем. Но все, вы теряете себя. Как прийти в собственный ресурс, как быть всегда в ресурсном состоянии, как определить свою ценность и свою цель. Приходите на прокачку всего 10 дней, и вы прокачаетесь по полной программе. Вы войдете в это ресурсное состояние, плюс там идет индивидуальное сопровождение каждого участника, потому что на прокачке мы берем не более 10 человек, не более там идет именно такая глубинная работа. И вот здесь, смотрите, когда у вас большая цель, вы здесь находитесь, а у вас цель, вот она сверхцель, и когда она вас зажигает, когда она ваша, когда она пронизана вашими ценностями, вы наполнены этим ресурсом. Я даю упражнения, которые помогают вам войти в ресурсное состояние. Я помогаю, как выстроить свой бизнес, который будет вас вести в ресурсном состоянии. Не вы будете бизнес вести в ресурсном состоянии, а этот бизнес будет вам давать ресурс. Кстати, я готовлю серию э, видео, это будет небольшой такой мини-курс, безоплатный, абсолютно я поняла, что вам это надо. Ставьте э, тоже смайлики э, в комментариях, где вы видите это видео, хотите ли вы видеть, э, как быть всегда в ресурсном состоянии, как выстраивать бизнес в ресурсном состоянии, когда вы наполняете бизнес ресурсом, и бизнес наполняет вас. Так вот, мои дорогие друзья, любимочки мои, солнышки мои, успешные мои, миллионеры, наставники, поймите вы, осознайте, пожалуйста, одно. Вам не мысли надо перестраивать. Вот смотрите, опять-таки найдите у меня в YouTube-канале а, принципы квантовой физики Дегурова. Это трехчасовое видео, где вы вроде бы много, но за эти три часа у вас перевернется мир. Вы поймете, как все устроено. Дело в том, что мысли, они вторичны. И ваше внутреннее состояние, ваша вот каждая клеточка вашего тела, она имеет информацию ваших предков ваших прошлых воплощений это и вашей жизни да, вашей программы и вот вы вот все вот это вот ваше существо оно из того что чем оно наполнено? Оно направляет импульсы определенные в мозг, и ваш мозг выделяет определенные мысли, которые, собственно говоря, являются неким ПВО и привлекают ситуации в жизнь. Мысли менять, просто мысли менять бесполезно, потому что вы их можете поменять осознанно, но подсознательно у вас выскакивают другие мысли, понимаете, те, которые у вас вот там внутри находятся и а, поэтому вы вроде бы смотрите фильмы всякие там типа секрет но результатов вы не имеете тех которые вы хотите поэтому наша задача найти ценности вернуть ресурсное состояние, и даже когда вы ныряете в свои страхи, но если вы понимаете, вы не просто в страх ныряете, а у вас есть ваша внутренняя сверхцель, цель, пронизанная вашими ценностями, то вы от того, что вы нырнули в свой страх, вы преодолели себя, вы, вы такой ресурс получите, ребята, от обратного, вы, вы всю жизнь в иллюзиях где-то там витаете. Смотрите, давайте я по-простому объясню. Например, есть страх публичных выступлений. Человек боится выйти даже просто в небольшом кругу, сказать мяу, просто «Здравствуйте, меня зовут так-то, я тот-то, тот-то». И уже все страхи, да? И вы, почему вы страх испытываете? Потому что вы ставите целью, что обо мне подумают, Я, чтобы правильно сказать, чтобы красиво сказать, чтобы ничего не забыть. То есть вы ценности ставите, у вас нет собственной ценности, вы ставите ценностями что угодно, кроме того, что действительно нужно поставить ценностью. То, что даст вам результат, ресурс. Так вот, когда вы выходите выступать на любую аудиторию, с любой речью, будь то дети, будь то коллеги, будь то друзья, будь то тренинг какой-то, Ваша единственная цель – получить состояние удовольствия от процесса выступления. Естественно, вы подготавливаетесь, естественно, но вы не ставите э, целью что-то большее. На первых этапах, ребят, вот этот первый этап, ваша маленькая цель – просто выйти и сказать «мяу». И когда вы преодолеваете себя, вы одержите эту маленькую, но для вас это будет просто сверхпобеда. И тогда вы наполняетесь этим ресурсом, и вы как будто бы отодна оттолкнулись и поднялись на поверхность, и даже вынырнули из этой воды, понимаете? поэтому не бойтесь нырять не бойтесь нырять в свои страхи вы не просто выплывете вы выскочите вы начнете получать огромный ресурс от своих маленьких побед сегодня вы сказали немножко просто как вас зовут и чем вы занимаетесь завтра вы начали записывать хотя бы голосовые в, в соцсетях может быть вы идете гуляете по роще или по городу включите камеру записывайте город голосом на заднем фоне говорите что-то какие-то мысли которые у вас приходят какие-то осознанки которые вы ловите и вы дальше будете кайфовать от того что вы осмелились вы преодолели себя понимаете ну Зайки мои, пробуждаемся, пробуждаемся, солнышки мои. Потому что в каждом тебе заложен гений, в каждом тебе заложен успешный человек, в каждом тебе заложен богатый человек, в каждом тебе заложен счастливый, любимый и любящий человек. И я это знаю, потому что я работаю с цифрами, с датами рождения. 25 лет я раскрываю гениальность в людях. 25 лет я помогаю людям найти себя, найти свое внутреннее состояние, высвободить свои ресурсы и открыть свой ключ гениальности. Поэтому, ребята, я напоминаю, что у каждого тебя есть... Бесплатная консультация, ты можешь обратиться ко мне за первой бесплатной консультацией, на которой мы раскроем твой этот код гениальности. И ты с этим кодом пойдешь дальше по жизни сам самостоятельно или со мной за руку, как с наставником, еще и сам, возможно, станешь наставником. Потому что это надо каждому человеку. Ребят, еще раз, ресурсы появляются от действий. Не от того, что вы будете прятаться, а от действий, поэтому преодолевайте себя, не бойтесь этого, боитесь сами, приходите в наставничество, приходите хотя бы на консультацию. Я вам помогу, покажу этот путь, и дальше уже вы будете решать, пойдете самостоятельно или со мной вместе. Делитесь комментариями, какие осознанности у вас приходят во время видео, когда вы слушаете ответы, насколько вам интересно, полезно дальше работать в таком формате. И, конечно же, задавайте вопросы в комментариях, в личку, ко мне в телеграм-канал, пишите. Везде, везде, везде, где вы можете меня достать. В соцсетях сразу скажу, бываю не не часто очень большое количество консультаций, тренингов. Тем не менее, все равно, вот пишите в комментариях, это быстрее всегда читается, быстрее всегда видно, либо у меня в телеграм-канале ссылочка будет под этим видео. Всем пока-пока, я желаю вам осознанной, счастливой, яркой жизни. С вами была Елена Дегурова, до новых встреч!